Учительница, Вовочка, ты бы хотел попасть в рай? Да, но мама сказала, чтобы я после уроков сразу шел домой. Вовочка стоит под дождем, ему кричит мама. Вова, ты же промокнешь и простудишься, быстро спрячься. Если заболею, малиновое варенье наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет, заколюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера. Мама, я в школе познакомился с Машей и хочу на ней жениться. Вовочка, она хорошая девочка? Да, она хорошая, только вот где вы с папой жить будете? Вовочка пристально рассматривает картину Малевича «Черный квадрат». Мария Ивановна спрашивает. Вовочка, чем тебя так заворожила эта картина? Мария Ивановна, пытаюсь понять, что предвидел и хотел донести людям? Малевич, сбой в работе видеохостинга YouTube или блокировку мессенджера Telegram? Прекрасно, Вовочка, домашнее задание выполнено без ошибок, а ты уверен, что твоему папе никто не помогал?